iPhone X или iPhone X действительно годный, я бы даже сказал отличный по первым впечатлениям смартфон от компании Apple, однако лично меня волнует э, уже не первое время и не первый день один и тот же вопрос, связанный с новым смартфоном Кубертинокса. Сегодня в этом видео мы поговорим с вами о неком смысле рационального использования функции Face ID, за место Touch ID в новом iPhone X 2017 года выпуска, в общем сейчас будет реально интересно поехали. Что такого ужасного случилось, что iPhone X или iPhone 10 или iPhone 10, короче говоря, самый навороченный iPhone всей презентации Apple может быть провальным устройством. На первый взгляд, это всего лишь мелочь, однако не срабатывающая разблокировка нового iPhone 10 с дофига татчиков на лицевой панели в районе фронталки уже показали себя не самым лучшим образом. Достаточно момента, когда Крейг Федериги попытался выпендриться перед публикой, но то ли свет помешал, то ли еще какой-то магический артефакт не разблокировал iPhone X с помощью технологии Face ID. Для чего на самом деле нужно использовать AirPods? Лучшие игры для iPhone и даже Apple Watch можно найти на канале Андрея IT Mile. Подписывайся, пока это бесплатно. Ссылка в описании. Хо-хо-хо, get right in. Нет, нет, нет. Я прекрасно понимаю, что функция сырая, возможно, недоработанная. Сам iPhone вообще поступит в продажу лишь 3 ноября. Но вспомни тот же iPhone 5S, да iPhone 2G в конце концов, которые демонстрировали свои возможности на презентациях Apple на все 102%. Сама по себе опция нового iPhone мне показалась интересной, однако у публики все чаще появляются новые вопросы к этой разработке компании, которые перерастают по большей части в шутеечке представляете ведь в будущем у нас появятся летающие машины а потомки отправят первую экспедицию людей на марс смотрите iPhone может делать анимированного петуха единорога и говно ура но как вам такое сидите вы например играете в какую-либо игрушку с донатом на вашем iphone x и нечаянно нажимаете на кнопочку с приобретением какой-то крутой штукенции за реальные деньги получается если в этот момент вы смотрели на свой iPhone, он что просто возьмет и совершит покупку просканировав ваше лицо что ли кстати свои вопросы по поводу работоспособности Face ID можете оглажать в комментариях под этим роликом а самый лучший я вообще закреплю на самом видном месте и лайк от себя естественно поставлю но как бы там ни было первый блин знаете тоже бывает комом да и сама технология новая так как делается именно 3d скан лица пользователя в отличие от простого запоминания не фото как на Galaxy S8. Если что, я ни в коем случае не пытаюсь переубедить или обидеть пользователей Samsung. Просто, чтобы люди не бомбили по поводу моей восторженной реакции как в прошлом ролике, повторюсь, что iPhone X по первым впечатлениям реально годный смартфон. А возьмем на обзор, уже станет ясно, что к чему. Вот такая история. Вы смотрели канал Apple Finder, совсем скоро увидимся, до встречи, пока.